Доброго доброго всем денечка. Хочу спросить, а как вы поживаете, господа пенсионеры? Как поживаете? Мне вот прям интересно. Ну, поскольку я тоже пенсионер, вот хочу высказать свое мнение по поводу той ситуации, которая создалась на сегодняшний день. Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни сделал, требуется предъявление QR-кодов. Вы знаете же об этом? У нас в Татарстане все прям жестко и жестко, все жестче и жестче. Я хочу сказать про свою деревеньку, которая находится в 10 минутах от города. Ходит рейсовый автобус. Четко-четко прям вот он ходит по графику просто исключительно. В населенном пункте находятся ну, два, может быть, магазинчика. И вы понимаете, что это монополисты, где цены очень очень взвенчены. Что делают пенсионеры? Садятся на автобус. Автобус едет до автостанции, городской автостанции. И это очень близко с рынком городским. Очень удобно. Ты, например, 8 часов уехал, и пол второго дня ты уже можешь приехать обратно, все купив по щадящим ценам, вернуться обратно. Сейчас. С 22 ноября вводится обязательное предъявление QR-кода. То есть, ты заходишь в автобус, кондуктор тебя спрашивает. Нет, выходите отсюда, пожалуйста. Штраф от 1 до 30 тысяч рублей. одна тысяча и 30. Вот так. Не знаю уже, как это будет выглядеть, как будет штрафовать. Пока 22 с 22 ноября только. К этому. Старушки. В основном это ездят. Ну и мужчины тоже ездят. Вот они. Все, это блокада. Второй интересный момент. Многие ездят по транспортным картам. То есть заправляется транспортная карта, и ты в течение месяца ездишь по этой транспортной карте будут блокировать транспортные карты. Так что даже и захочешь, даже непонятно вот эта ситуация, твои, то есть пенсионные деньги, которые идут на транспортные расходы, все, ты их пользоваться и минимум, они будут блокировать. Вы знаете, всем эти прививки... Делать нельзя. Я хочу сказать о себе. Мы сможем, сделали прививку 5 мая и 9 умер. Вот прям на глазах началось загущение крови, чтобы там не делали. Спасти не удалось. Мне стали прям в бомбической форме звонить и говорить, что делайте прививку, делайте прививку. Я сказала нет. У меня есть дети, которые. Можешь второй-то уход родителя, мамы в частности, переживут, конечно, с трудом. Скажем так. Поэтому лучше. Но я приняла решение, лучше этого не делать. Поэтому не у всех это одинаково, не у всех это хорошо, скажем, отражается. С побочными явлениями я имею в виду. Поэтому я не буду делать прививку. Ну, Мне начали бомбить, я вам говорила, вот меня бомбили, бомбили в больнице, вы должны сделать, у вас сделано. Нет, нет, делать я ее не буду. Организм он будет бороться, даже если я заболею, в больницу я не пойду. Прививок, вот я даже на своей жизни помню, делалось очень мало. Я думаю, что все-таки на генном уровне я возношу хвалу каждый день своему отцу, своей маме за то, что они мне дали здоровье. Мне 65 лет, и я все-таки еще хожу по этой земле, радуюсь солнцу, радуюсь тому, что меня окружает мое отношение, я понимаю, к создавшейся ситуации. Большая часть жизни прожита, но когда, вот тут соседка у меня есть, 85 лет, она сделала прививку и сказала, что я даже не могу дойти до магазина, меня не пускают. Ну ладно, умру так умру, что теперь? Но я тоже на себе вот тут испытала, что я пошла в магазин, хотела просто купить стиральный порошок, меня не пустили туда. Не пустили, молодой человек сказал, что это не положено. Ну, обычный стиральный порошок, которому я не оказалась на момент стирки. Такое бывает. Очень неоднозначное отношение. Ко всей этой ситуации, очень я переживаю по поводу своих детей, внуков, которые работают, если, если не работаешь, ничего у тебя не получится, жизнь не будет, но вот за детей своих, за внуков делать прививки детям, я считаю, это, это преступление. Это отразится на вс. Ну, конечно, это отразится. Я так думаю, что это отразится на деторождаемости наших детей. И сейчас уже люди придумали эти ЭКО. Вот все, понимаете? Какое было ИКО, вот в 70-е годы? Ну, какое ЭКО? Мы рожали просто и беременели. Ну, раз-два, скажем, что ли. Естественным путем. А бабушки наши... А мамы наши. У меня свекровь вышла под 30 лет замуж, 28 лет, и она родила прекрасных сыновей. Какие, какие могут быть прививки, ограничения. Понимаете? Это мое мнение. Все-таки надо его вот так вот высказать, чтобы слышали, кто как относится к этой ситуации которая сейчас вокруг нас да, создана и я все так знаете как встречаю своих ровесниц и говорю как у тебя здоровье как настроение надо спрашивать вы понимаете никто не спрашивает у пенсионера как ты живешь на эту крохотную пенсию я вот сейчас ощутила это потому как мужа не стало и да это чувствуется это чувствуется я уже вот 19 лет за рулем езжу, и так ситуация сложилась, что надо зимние колеса. Сейчас у нас снежок вот уже, на ноябре. Надо зимние колеса. Но я практически всю пенсию отдала на это. Практически. Это еще сейчас не началась такая полноценная зима, когда коммунальные услуги резко возрастают. Просто резко возрастают. Вот результат того, что человек остался один. Ну, как там, у меня как-то говорят, ну, а дети там, конечно. Вы понимаете, у детей свои рабочие места. Они должны работать, потому как растут их дети. Их надо и одевать, и обувать, и учить. Им тоже надо создавать Жизненные условия, такие порядочные, чтобы из них что-то вышло в этой жизни. Я все говорю, мы дети рабочих крестьян, у нас нету какой-то огромной поддержки в этом плане. Они должны всего добиваться сами. Ну, так же, как и мы, конечно. супругом учились в институте, потом мы поженились в институте и строили жизнь сами, без особой помощи без особой помощи, без каких-то, скажем, там материальных вливаний в нашу жизнь, все делали сами. Тихо, тихо, все делали сами. Поэтому детям очень трудно сейчас. Моим, взрослым детям, но не только моим, нам еще давали жилье какое-то, а сейчас уже и этого нет. Надо все покупать. Все это оценивается, все оценивается деньгами. Надо купить квартиру, надо ее оплатить, обставить. Вот. Какой-то нескончаемый круговорот этих вот а, таких забот, забот, забот. Поэтому я не хочу мешать там своим детям по мелочам, буквально по мелочам, понимаете. Я про общественный транспорт вот сказала сейчас, да, хотя мне он не нужен. Вот общественный транспорт мне не нужен. Потому что я, слава богу, я езжу за рулем сама. Тихонько у меня не новая машина, но тем не менее я тихо-тихо я езжу на этой машинке. И мне никуда не надо обращаться. Дайте мне там сам, как, привезите мне что-то, там еще нет, конечно. Я этого не делаю, я стараюсь. Мне очень жаль вот тех. То население, которое... Это же ведь, знаете, вокруг города очень много населенных пунктов. Вот автобусного сообщения такого. Много-много деревень, и пенсионеров очень много живущих здесь, в черте города. И они многие ездят на рынок, ездят за какими-то мелочами в город. И вот так обложили. И вот так обложили. Это ну, что-то очень-очень ненормальное в нашей жизни. Я думаю, что когда-то это изменится, что-то в лучшую сторону. И всем вам я, мои родные пенсионеры, желаю, конечно, здоровья. Это в первую очередь. И будем ждать лучших времен перемен в сторону уважения к людям старшего возраста. Также не пускают там в рестораны, кафе, ну да бога ради, да богу ради пусть не пускают. Я же, ну скажем, не такой активный ходок по этим кафе и ресторанам и думаю, что и моя категория возрастная тоже не особо там забегалась по этим кафе и ресторанам что после 60 мы вас не пустим. Да ну и не пускаете, ладно. Но ведь по мелочам, по мелочам буквально. Ну извините. Зайти. Я вот у меня тут любимый супермаркет есть. Я ходила в него. Я могла купить какие-то недорогие вот по акции осенью. обувь себе. Брала легкую летнюю, потому что уже идет оценка. Тот же порошок. Его можно взять где-то подороже, но вот в магазине светофор беру, который меня не пустили. Там цена щадящая для пенсионеров, беру большой пакет, и... мне надолго хватает. Ну, любая мелочь, шампунь, зубная паста, имеет свойство кончаться. Но заставлять вот так вот, как тут у меня соседка, говорит, 85 лет, тоже муж не умер, она говорит, вот что мне делать. Мне надо тоже детей не, не озадачивать. Я вот пойду и возьму. Сама. Тихо-тихо. Ну, мне надо прививку сделать. Она как вот выше так, Есть такие случаи. 90 лет звонят и говорят приходите на прививку. Какая прививка в 90 лет? Человек уже в пределах квартиры только или в пределах своего же я ориентируется. А его... Тук, ток, тук, сделайте привыкку. Зачем? Я не понимаю этого. Уважаемые пенсионеры, я хочу сказать, что надо себя уважать. Мы много отдали своим трудом стране. Много отдали. 40 лет. Отработала, например, я верой и правдой настройки в этом городе. Будьте здоровы. Не теряйте оптимизма. У многих огороды, у многих заготовки. В частности, у меня тоже. Я не страдаю по этому поводу. Есть и картошка, и морковь, и свекла, и лук, и тыква. Все есть. Не теряйте оптимизма. Жизнь изменится в лучшую сторону. Это, это ситуация, которая создалась. Я понимаю, это не война в прямом смысле слова. Будьте здоровы. Любите друг друга. Уважайте друг друга. А молодому поколению, это, конечно, с уважением относиться к тем, кому за 60. Кому за 60. Мир вашему дому, друзья мои!